Я рада вас видеть сегодня в этом духе и здоровье. Продолжаем наш сегодняшний день, он обещает нам быть очень богатым и эффективным, надеюсь. Поэтому представляю хозяйственную группу не требую но тем не менее представляю нашего коллегу Саватива Алексея Владимировича, доктора физико-математических наук. Членка перспективы РАН, ведущего научного сотрудника лаборатории математической экономики, отделения теоретической экономики и математических исследований Центрального экономики э, Математического института РАН. Да, ну, основная работа у меня в Майкопе, на самом деле, профессор Адыгейского госуниверситета, кроме того, профессор физтеха московского. А, ну и дальше неважно, как бы там есть еще несколько мест работы. Вот, дорогие друзья, всем доброе утро. Я вчера с супруги сказал, что мое первое выступление будет в 6 утра, по московскому времени, и действительно так оно и есть. Значит, правильно я понимаю, что в основном здесь учителя базовых школ ран, Правильно, и плюс еще кто-то просто пришел послушать. Вот, Значит, соответственно, сегодня будет две наши встречи, вторая будет посвящена проблематике, так сказать, школьных реформ, а, а первая, она, на первое я хочу рассказать а, один из школьных сюжетов, таких, один из самых, может быть, главных школьных сюжетов, но ну, с моей точки зрения, вот, но привести к нему постепенно, то есть я вначале а, расскажу, а, как, как я вообще, ну, вот вы знаете, наверное, что в интернете есть 100 уроков математики в моем исполнении, а, и эти 100 уроков, они на самом деле... Ну и как, как большинство того, что я делаю, это вначале появляется в офлайн, в настоящем вот формате встреч, а потом уже выкладывается в интернет. То есть я всегда соблюдаю принцип, что главное это личное общение. Самое главное это личное общение. А потом уже, когда кто-то не может попасть на личную встречу, например, кто-то живет в Волгограде или в Владивостоке, а мы сейчас с вами здесь беседуем, в Новосибирске, но сложно попасть. но вот тогда уже в качестве как бы уже... Ну, продукта, конечно, вторичного совершенно, но, тем не менее, человек может погрузиться в атмосферу через интернет. То есть здесь как бы должны быть четко расставлены вот предпочтения, да, тень знает свое место. Но об этом я еще буду говорить 12 часов. А сейчас я скажу, что 100 уроков математики а, были полностью прочтены для маленькой группы. Три человека у меня было. Я вначале набрал 20 человек. А, это была школа, филипповская школа в Москве который не является, что важно, не является математической школой. В Москве очень много очень крутых математических школ. Вот там 179-я, 57 2 там. Этот самый сейчас появился, этот значит, как это, ЦПМ, который к олимпиадам натаскивает за все силы. Ну, ну и вообще такое место тоже сборки интеллектуальный. Вот, еще несколько школ. Но э, филиппская школа, это школа, Наоборот, с очень серьезным гуманитарным уклоном. Это почти классическая гимназия. И вот в этой частной маленькой школе ее основатель предложил мне попробовать это что, осуществить. А я ему давно еще говорил, я 15 назад говорю, у меня есть такая задумка. Задумка о выжимке. О выжимке математического ядра как бы самого сока, самого-самого концентрата. Из того, что происходит в матшколах. Вот такая выжимка, да, в школах очень много, там большое разветвленное дерево, да, там изучается то, сё, пятое, десятое, вот, ну и была идея у меня всегда, что вот у этого дерева на самом деле есть ствол, вот ствол, на нем держится все, и если как бы вы изучите ствол, и даже без того, чтобы много-много-много вот этих веток разветвлений, в принципе, вы потом готовы сами их изучать, то есть любая веточка, она уже на этот ствол сядет. Вот. А что такое ствол? Если вы откроете там программу 179-й школы, там будет 70 листочков с заданиями в течение там, 5 лет работы, которые доходят до совершенных высот, там до серьезной высшей математики, настоящей. Начинаются с каких-то, значит, действительно ну, базовых вещей, но там начинается с разных... Снежок идет. Да. Классно. В сентябре <свят> я собирался, взял свитер, шапку, варежки, значит. все это пригодилось, да, все это пригодилось. Вот, а, то, есть, э, то есть вроде как сначала непонятно, перед вами огромная вот эта вот кипов материала, как из него выделить то, что самое важное. Потом берешь там 57-я школа, тоже очень похожие в принципе вещи, но кипа может быть немножко повернута, например, да, под каким-то углом, и там, скажем, 30 70 листочков могут быть про другое. Но мы знаем, что центр один, все равно ядро есть, оно как бы должно быть угадано и выявлено. Ну и вот я как бы постепенно его понял, это ядро, и сказал э, вот этому самому Михаилу Викторовичу Валееву, который в школу основал, что я хотел бы попробовать это сделать, потому что мало ли там кто-то болтает, что ядро где-то достал, надо же попробовать это реализовать. Он говорит, я могу тебе предложить мою школу, но Он она не математическая, там не будет каких-то талантов. Я говорю, может быть, это и лучше. То есть мы возьмем школьников обычных, и попробуем с ними это проделать. Вот, и вот я, значит, взял два, там всего, там всего 30 школьников на тот момент было во всей школе, вообще во всех классах, там, буквально, ну детских побольше было, но вот с 4 допустим, до 11 было типа 30 школьников. Я их вначале всех в кучу собрал, а, ну там 20 пришло, посмотрел на них, буквально за несколько уроков отобралось три. эти трое потом не менялись, ну там нет, шатания были, наверное, до 30-го урока были шатания. Потом а, остались одни и те же, и это происходило 5 лет подряд, чтобы понимать. То есть они начали в 4-м, мы завершили последний урок в 8-м классе. А, дальше, значит, ну понятно, что очень скоро стало ясно, что без семинаров вообще никуда, Ну это, ну сначала было понятно, но вот как бы. Вот, появились люди, которые ведут семинары, семинары были в четырежды чаще, чем уроки, то есть урок был раз в месяц, один урок происходил раз в месяц. Потом, ну, потом мы спарили два урока спарили происходило раз в месяц, затем был семинар, раз в неделю происходил семинар, долгий на самом деле, то есть там они решали задачки, дополнительно еще, чтобы ему было весело, он еще их с олимпиадными задачками как бы занимались. Надо, надо понимать, что соотношение между вот этим стволом и олимпиадной математикой очень тонкое. То есть, как бы, это вообще, если посмотреть на программу вот того, что, что, что, что в 100 уроках, собственно, есть, это вообще не олимпиады. То есть, ну, это просто развивается математика, вот она идет вверх и идет. Тем не менее, они, значит, эти трое начали выигрывать все. То есть они как бы, мы не занимались олимпиадами, но они начали выигрывать до, там, где-то с 6-7 класса. Потом они сошли с дистанции. Почему? Потому что на уровне 7 класса появляется 179 школа, где уже не один раз в месяц урок и несколько семинаров, а каждую неделю по шесть, семь, восемь, значит, уроков, где-то 10. Ну понятно, то есть сплошная математика, естественно, забег... ну, дальше уже у них никаких шансов не было. Вот. Ну и, значит, тем не менее некоторые олимпиадные сюжеты, они перекликаются с материалом этого ствола непосредственно. И вот именно про один из таких сюжетов я сегодня буду подробно рассказывать. Но до этого я скажу, а, буквально в течение пяти минут, вот как это из 100 уроков устроено, то есть что, что это за киты, на которых сидит все, да, что это за ствол. Значит, ствол состоит из основной теоремы арифметики, арифметики целых чисел в максимальной степени серьезности и подробности, то есть, а, как сказать, вроде как эта тема, вообще-то говоря, всех школ, это, это тема школьной программы, разговор о делимости, признаки делимости, решение каких-то уравнений на делимость, какие-то эффекты, типа какой цифры оканчивается 28-39 степени. Вот. Это, конечно, делается в принципе, по ну, по крайней мере в теории, делается везде, но сам теоретический костяк под это не подводится, потому что просто он очень трудный. То есть вот все, что касается разложения на множители, однозначность разложения на множители, это, на самом деле, такая первая трудная тема, но вот открывайте учебник Киселева, там разбор доказательства, ну, в нем взрослый-то не разберется, как дети это понимали, я, я честно говоря, удивляюсь, это какие-то были сверхдети, видимо, что они все, да, в гимназии, да, царской, все дети сдавали этот материал, ну, если не сдавал, то просто вылетал с гимназии с не сегодняшний день, когда всех переводят в следующий класс, говорим, поговорим, да? Вот, то есть это как бы серьезное дело. Как они это сдавали? То есть это для меня какая-то загадка, я не знаю даже не знаю ответа на этот вопрос, потому что это давнее время было, уже не поймешь ничего. Интернет не зафидит Но суть в том, что как бы там проводится полное рассуждение. Вот, и, соответственно, первое, что обязательно в корне лежит, это вот это вот серьезная теория делимости до основной теоремы эритмической с доказательством и с разбором всего, что до нее. Ну и, на самом деле, ровно этот сюжет будет сегодня, через 5 минут. А я <nose> расскажу про еще два важнейших э э кита, да, кита. Или, там, три черепахи, на которых держится Значит, следующие — это перестановки. Перестановки, перестановки. Ну, там, грубо говоря, начинается с того, что мы рисуем правильный треугольник, кладем, как бы, кладем на, на стол правильный треугольник, вырезанный из картона. Картон одноцветный с обоих сторон. Дальше человек закрывает глаза, я проделываю какую-то махинацию, он открывает глаза и видит тот же самый равносторонний треугольник в том же самом месте на столе. Вопрос, какая махинация могла быть, если расстояния между точками сохранялись? Там есть три поворота и есть три отражения. Один из поворотов тривиальный на угол ноль, называется тождественное преобразование или то, что мы ничего не делаем. <как> вот. Это на самом деле приводит к группе S3 перестановки на вершинах. Любая перестановка на вершинах реализует определенное движение, и наоборот тоже верно. Это взаимно однозначное получается отображение между взаимооднозначное соответствие между всеми <как> движениями. Положено у нас пол треугольника, да, и перестановками между тремя символами. Но перестановки изучаются около, по-моему, 8 или даже 10 уроков. Очень много, долго. Четность про нее очень много говорят. Чтобы конфетка была вкусной, доказывается, что в игре 15 нельзя разрешенными правилами поменять два символа, если вначале их ручную переставить. Есть, знаете игру 15, да? пятнашка, Вот эти вот квадратики, да. И в какой-то момент был такой холивар, да, 100 лет назад э, с лишним, когда весь мир пытался поменять, э, некий зубной врач обещал за это огромные деньги, если кто-то сможет. Вот. И, и зубной врач, запатентовав еще одну эту игру, выручил там в 10 раз больше, просто продавая эту игру. Вот. Ну и, естественно, никому никакие деньги не достались, потому что это математически невозможно сделать. Но о чем, когда это было <свы> выяснено, что в Америке идет эта игра, о чем значит, им сообщили лондонские математики, вот. Но, тем не менее, все равно продолжится поиск, естественно, как это всегда и бывает, вот. мало ли, что доказали, да, что нельзя, я же попробую, у меня получится. Вот. Ну и, соответственно, с помощью концепции четности перестановки проводится вполне нехитрое рассуждение, которые приводит к тому, что это сделать невозможно, вот. и я скормил это рассуждение этим трехшкольникам. Вот, потом у них было куча упражнений там про это. Ну, перестановки это наглядно и очень как бы так, там нет э, ничего концептуального такого для головы сложного, но сам материал сложный, то есть как их э, между собой, как бы как их перемножать, да, вот эта композиция перестановок, всякие правила справа налево уже начинаются, чисто теоретико-игровые вещи, фактически, ой, теоретико-групповые, я занимаюсь теорией игр теорией групп одновременно, поэтому постоянно путаю. Вот, а, теоретические групповые вещи, и э, следующий сюжет, он это все развивает, он называется теорема Шаля. Теорема Шаля это продвижение плоскости, это их классификация, но э, я всегда начинаю с движения прямой, потому что движение плоскости, там много разных движений, это непростая штука, и соответственно, чтобы... Движение плоскости э, на какую-то благодатную почву сели, нужно начинать с движения прямой. Казалось бы, что может быть сложного в движениях прямой? А вот представьте себе, на самом деле движение прямой, это ну, множество всех движений прямой, это уже очень непростой объект, э, который значит, состоит из чего? Ну так, на вскидку, да, из чего он должен состоять? Сдвиги, да? Любые. И перевороты, да. Сдвиги реализуют просто обычные вещественные числа, на самом деле, да? Может быть сдвиг вверх, тогда это положительное число. Сдвиг тривиальный, ничего не делать, это ноль. И сдвиг отрицательный вниз, это отрицательное число, очень хорошая модель для чисел. Но кроме этих сдвигов есть перевороты. Более того, сдвиг нетривиальный с переворотом любым не коммутирует. То есть выполнение в разном порядке приводит к разным движение. Сдвиг с переворотом всегда дает переворот, но точка, относительно которой происходит переворот, зависит от того, в каком порядке вы выполнили. Два переворота тоже не коммутируют, кроме единственного случая, когда они в одной точке центрированы. То есть, если вы от одной, от одной и той же точки э, два раза вперсте, это возвращение назад. А вот если от разных, что это кто скажет? Сдвиг на двойной вектор между этими точками приложения. В общем, там такая очень красивая арифметика движение, которая сразу же выводит на физическое понятие спина на самом деле. То есть, когда в дальнейшем в физике будут изучать эффекты спины, это, это все вместе вот и базируется. Вот, дальше идет э, следующий по сложности объект, это окружность. И идет аналогия. Аналогия. То, что относится к сдвигу, это будет поворот окружности относительно, ну, отсутствующего на ней центра. То, что относится к перевороту, будет симметрией, вот такое, отражением относительно прямой. И таблица композиции, вот эта арифметика, она будет тоже такая же, как в предыдущем случае, только там как бы с заменой, понятно, да, с заменой а, числа на угол, вот, ну и точки на напрямую, относительно которые мы отражаем, тоже очень такая, а, ну, как бы она закрепляет предыдущее знание, потому что, они очень похожи, но для окружности вот свои нюансы есть. Например, для окружности некоторый поворот, может быть, который в какой-то вот, если много раз его повторить, он даст тождественное преобразование. Ну, например, там на угол 120 градусов. А для прямой такого быть не может. Любой перенос, сколько ни повторяй, тождественного преобразования не будет. Будет только все дальше и дальше уносить. То есть это как бы бесконечно, это бесконечная окружность, да? Она все больше и больше была, стала бесконечной. И некоторые эффекты качественно изменились. Вот. Про это, кстати, мы будем продолжать сегодня э, на лекции в университете, если кто дойдет до нас. Это в 4.30, да? 4.30 в НГУ, там будет, значит, лекция называется «Правильные и неправильные многогранники», Ну, дальше сколько успеем, то есть я хочу полностью классифицировать «Правильные многогранники», там значит, будет сильно развита соответствующая теория. Вот. Ну а после того, как вы знаете, движение окружности уже к плоскости переходить легко и приятно, потому что два из этих движений есть и на плоскости, а именно повороты и отражение. Ну а два других там рождает, ну как перенос это тоже мы уже знаем из истории прямой. Ну а последнее движение плоскости, которое называется скользящая симметрия, уже получается естественно как композиция некоторых из предыдущих. То есть это вот как бы я привожу к тебе мешали, я считаю ее тоже совершенно неотъемлемой частью вот этого ствола. То есть мое понимание математики, что вот эти вот три, а, три теории, которые ну, это в, в обычную школьную программу в, в каком-то урезанном виде входит, а эти не входят совсем, на самом деле лежат в корне математики как таковой. То есть здесь как бы сразу идет отгадка, почему, там, почему преподавание математики вообще везде поголовно в мире настолько неэффективно. Потому что на самом деле в школьную программу а, не входят то ну, те вещи, которые в любую серьезную математическую теорию входят. То есть нет ни одного работающего математика, который бы не знал значит, вот этих трех теорий, ну и, и даже не неработающие, увлекающиеся люди, математики, тоже все их знают. То есть, а в школе их не изучают. Ну, вот, так сказать, вот вам, пожалуйста, легкая, легкий ответ на вопрос, почему все так плохо. Да? Ну, по крайней мере, один из ответов. Ну и дальше на них все держатся, и эм, они... На самом деле, вместе приводят к комплексным числам. То есть, после этого на них вешаются комплексные числа. Комплексные числа очень добротно где-то здесь они сидят, да, вот до этого были вот эти три. Очень добротно изучаются. Ну и дальше как бы уже начинается некоторое дело вкуса, но... Но, тем не менее, определенные сюжеты, связанные комплексными числами, они напрашиваются сразу обрешение уравнений, корни уравнений, квадратные корни, кубические корни, корни из отрицательных, ну, из отрицательных мы уже знаем, да, это комплексные числа, но вот дальше, а, то есть какая-то такая начало, начало алгебрической теории чисел, оно появляется в любом случае, как очень естественное продолжение предыдущих рассмотрений, поэтому 100 уроков включается, вот, ну и дальше там в 100 уроках идут линейные уравнения а, второй степени, то что я вообще, мне кажется, что даже в обычную школу надо приводить, то есть ну, собственно, по-моему, по в каком-то совсем урезанном виде они есть в 8 9 классе, но вот более серьезно, там, говоря даже о преобразованиях плоскости, которые они задают, как-то пытаться на это намекать. Вот, ну вот она, значит, программа. Что дальше с ней э, произошло? Значит, она была дочитана полностью, она была выложена на, в интернет на Филипповскую школу, но сейчас агрегатор, это вот мой, мой сайт, на нем, э, на нем очень много разных материалов, я вас просто приглашаю туда там и книга книги для скачивания которые значит есть у меня да, я цепь, не да. Линейные уравнения ой не, не не не ну в смысле из двух уравнений я, я а -а -а. ошибся да не не не линейное уравнение из двух переменных ну и из трех чуток тоже то есть там как бы ну то что все, все должно быть наглядно в школе нельзя <клыш> <клыш> вот, ну, как бы, кроме совсем уж крутых школьников, говорить о многомерном пространстве вот не получается. Вот это вот то, что я могу сказать по своему опыту. А вот то, что вы видите непосредственно, вот она плоскость, вот оно пространство, вот мы там пространство, не знаю, на плоскость э, проецируем, да, как это все задается, это все можно обсуждать вполне, добавляет интуиции, добавляет потом, ну, как бы упрощает дальнейшее изучение математики в любом вузе, в котором они будут ее изучать. Вот, значит, э, Здесь лежат 100 уроков вот в том виде, в котором они были записаны, но я сразу хочу предупредить, что запись шла на стоящую камеру, то есть человек заходил, включал камеру и выходил просто. Поэтому запись этих уроков может смотреть только ужасный энтузиаст, просто такой, что вот ему все равно, он в лупу будет разглядывать экран. Вот. То есть я, я просто мне писали люди несколько. У меня была потом переписка с учителями по всей стране, когда эти уроки были выложены, и э, несколько учителей одновременно в раз, ну в смысле не одновременно, несколько учителей совершенно из разных мест России написали, что разглядывали уроки через настоящее учительное стекло. Вот так экран, экран разглядывали, потому что ничего не видно там. Я то, что проговариваю, понятно? а на экране ничего не видно, он дрожит, трясется. В общем, запись ужасная, поэтому да, впоследствии инициировалась перезапись в нормальном качестве. Есть такой проект «Дети и наука». Такой довольно, довольно амбициозный, я бы сказал, проект. Вот. Но в этот проект очень хорошо вписались эти 100 уроков, и в качестве одного из курсов они их записывают. Но они это делают очень, все это происходит очень медленно, поэтому на данный момент там 35 уроков, но э, к концу этого года будет 50, потому что мы в этом году записали, э, все записали, 15 уроков записали, и, значит, э, будет 50, и, если честно, 50 это уже очень серьезно. То есть, э, как бы, а здесь это все, это просто небо и земля, то есть это идеальное качество, это четкий звук, э, в общем, взялись это серьезные профессиональные люди. Это конспекты и упражнения, правда, очень простые, которые надо решать там. Упражнения все равно по тестовой системе, потому что по другой, в такой ситуации по другой невозможно. Вот, но, конечно, я, я под этим курсом, то есть, как бы, в отличие от многих фанатов, в принципе, цифрового формата, я понимаю, что дети вот сами его проходить не будут, ну, ну, ну вообще, в принципе, не будут никто. То есть те там немногочисленные исключения, которые я знаю, они, как обычно, только подтверждают правила, то есть с ребенком сидит над ним отец, просто нависая, да, и, значит, разбирает вместе и постоянно пишет мне, как решать эту задачу, почему у нас получился неправильный ответ вот здесь. Вот. ну и как бы и, кстати, кучу опечаток и неверности просто выловили. То есть огромное спасибо тем, кто этим занимался. Сейчас это там сильно вычищено. Вначале было просто в задачах много неверных, вообще неверных выборов. То есть вот берешь, проверяешь, а правильный ответ указан как неправильный. Там. Вот. На это я постепенно вычищаю, потому что смотрят другие люди, мне присылают. Вот. И, соответственно, как бы имеется, конечно, в виду кроме совсем уж там э, сверхмотивированных школьников, что этим будут заниматься учителя кружков на кружках. То есть э, те, кто ведут какие-то специальные кружки, они просто для собственного, ну, повышения собственной эрудиции, будут смотреть эти уроки и советовать каким-то самым-самым э, школьникам или вместе с ними даже разбирать. Вот. То есть, ну, как бы э, э, здесь вот, конкретно для кого это делается, до конца все равно никогда не понятно. Ну, выложили в интернет и для кого-то там кому-то пригодится, что называется, да, кто-то из взрослых людей, 40-летних, мне пишет там, что он вот взялся изучать эти уроки, живет где-нибудь в себе там, далеко-далеко, даже от рай-центра, и изучает эти уроки. Каждый день он смотрит, ну там какие-то куски, разбирает задачи. То есть, это, как бы для всех вот таких супер мотивированных любителей математики. Ну а теперь давайте перейдем. К, сюжетам, к сюжету, который касается основной теоремы арифметики. Значит, дело в том, что в Олимпиадах на самом деле часто появляются отголоски. Так, я сейчас то часы забыл достать, чтобы я отслеживал. Угу. Отлично. Как раз еще 25 минут, да, у нас. Вот. Значит, в Олимпиадах бывают отголоски непосредственно прямо самого вот этого материала. А именно. Вот есть четыре таких, четыре э, задачи, две из которых прямо из Олимпиады взяты, которые приводят к одному и тому же. Э, первая задача непосредственно взял у Света. у меня пятеро детей, вот третий ребенок Света учится сейчас в пятом классе математическом, она поступила в математический класс, 444-й школы в Москве. Вот, ну и вот в течение четвертого класса у нее уже появлялись задачи по этому материалу. Например, значит, у вас есть, Две, две боди, в одной, значит, 14, допустим, литров, да, ну, я так совершенно условно называю, да, а, вот, а в другой, скажем, там, сколько, ну, например, 10 литров. Вот, нужно отмерить 2 литра. Ну, и есть третья бадья, как бы, неограниченная, которая которая позволяет в нее можно переливать. Значит, нужно отмерить 2 литра. Ну, то есть пункт А, можно ли отмерить 2 литра, пункт Б, можно ли отмерить 1 литр, да? да. Вот. Да, сразу понятно, что один нельзя, потому что любое количество литров, которое вы отливаете, является четным, и это, это инвариант, который сохраняется в задаче. Но вот вопрос про 2 литра, он поначалу, если первый раз ты видишь задачу, даже если ты очень смекливый школьник, который сразу догадался про эффект четности, как отлить 2 литра, он некоторое время будет думать. Ну, наверное, очень быстро в данном случае догадается. Да? Дважды этот и трижды этот. 28 и 30. Вот разница между ними будет как раз 2 литра. Ну, дальше там всякие технические моменты. Можно вначале залить сюда, потом вылить туда. А тут будет 4 литра, потом что-то еще поделать. Но это уже как бы не суть. То есть надо вычленять суть. Суть в том, что бывает кратная... Кратное 14, которое за вычетом кратного какого-то еще 10, даст двойку. То есть мы приходим к вот такому уравнению. Нужно его решить целочисленно. Следующая задача. В неком царстве-государстве король запретил хождение любых денежных единиц, кроме 60 драхом и 13 драхом. Как заплатить, ну, например, 7 драхм? То есть в этой ситуации вопрос о том, что у продавца и у покупателя имеется сколько угодно монет любого достоинства, да? И нужно придумать вариант передать в одну сторону 7 драхм. Понятно, что это та же самая задача. Она просто вообще та же самая, когда когда ты ее переводишь на математический язык. Это когда, когда меня спрашивают, да, что, чему учит математика? Математика учит вычленять одинаковые сюжеты. Вот из физики, и, и, из других предметов, из школьной там, олимпиадной вот этой деятельности. Да? Математика это про то, чтобы структурировать знания о мире в четкие, понятные такие образы. Внутри одного образа будет знание одновременно об очень многих задачах. Потому что сводится к одному и тому же уравнению. Мы должны М монет по 60, передать в одну сторону, в другую сторону М, давайте тут плюс-минус поставим, потому что, потому что нам, ну, на, на самом деле я мог бы не ставить плюс-минус, потому что М и М на самом деле как бы мож, могут быть отрицательными, но поначалу дети, они как бы чуть-чуть с, с отрицательными могут плавать, да, а, поэтому они будут искать как бы в положительных, да, М и М. А тогда может оказаться, что подобрав как бы наугад или как-то там э, другим образом, они вначале получат минус 7, но тогда они, естественно, тут же догадаются, что передавать нам просто в другую сторону. То есть то, что было отрицательным, должно стать положительным. То, что было положительным, должно стать отрицательным. Дальше. Следующая задача тоже появлялась в Олимпиадах, но реже. Кузнечик прыгает по развинованной... Такой вот прямой, на который отмечены. Ну, отмечено, не отмечено, в принципе, неважно. Короче, по прямой, да, но я отмечу целые точки просто, чтобы было нагляднее. Кузнечик прыгает, у него есть два способа прыгать. Один способ это прыгать там на 101, например, шаг. Другой способ это прыгать на 37 шагов. А ему положили еду, ему положили еду, в точку, где 3. Вот сюда. Вопрос, сможет ли он ее съесть. Тоже, значит, из олимпиадных задач. Все, все это вы, вы, вы. Ну, как бы все это взято из обычных олимпиадных задач. Понятно, что опять то же самое уравнение, да? То есть все вокруг одного и того же самого уравнения крутится. Мы должны взять кратное 101, вычесть кратное 37 и получить плюс-минус 3. Опять же, плюс-минус, ну, можно писать про просто плюс, но если мы получим минус, мы перевернем m и знаками. Вот, то есть мы, ну, в смысле мы перевернем это уравнение наоборот. Вот. Ну, и еще есть одна э, задача из высшей математики. Не, ну, не из высшей, нет. Ну, так, как бы, из такой более... В олимпиадах я ее не встречал, но она мне очень нравится. Э, для наглядности очень хороша. У вас есть... Э, ну, давайте то же самое, вот те же возьму. У вас есть уже подаренный вам 101 угольник. Вот такой вот, 101 угольник. А, правильный 101 угольник. И еще вам подарили а, 37 угольник, тоже правильный. Вот. Будьте здоровы. Ну, по аналогии, скажем, с тем, что у вас есть треугольник обычный правильный и пятиугольник, а, значит, и пятиугольник, сейчас мы сообразим, как он должен идти, вот, а, не так, примерно, вот, а другим цветом он должен идти, так, раз, два, три, да, четыре, пять. Вот, а задача построить 3737 угольник, правильно, То есть вам даны два таких вот правильных многоугольника, да? И количество сторон в них взаимопростое. Надо построить многоугольник правильный с количеством сторон, равным произведению. Здесь уже совершенно в явной форме появляется вот это равенство. Очень наглядно. Детям очень нравится. Смотрите. Центрируете их в одном, естественно, в одной, верши, в одной вершине. То есть э, вот так. Центрируете их вот так, чтобы одна из вершин совпала. И дальше отсчитываете. Вот, например, в данном случае я строил 15 угольник из 3 и 5 угольников. И я должен найти два кратных, которые находятся на минимальном расстоянии. Вот в данном случае у меня получается, что 2 раза по одной пятой окружности, да, а находятся рядом с одним разом по одной третьей окружности а насколько рядом но ну, это разность равна чего? вот 1 15 равна как раз да потому что после приведения к общему знаменателю получится 6 минус 5 вот но если вы умножите это все на 15 вы получите все тоже наше великое уравнение потому что у нас здесь при умножении на 15 получится вместо 5 знаменателей 3 в числителе. А здесь, соответственно, будет 5 знаменателей, и мы получим, что построение 15-го угольника равносильно тому, чтобы сколько-то раз взятая тройка минус сколько-то раз взятая пятерка было равно единице. Да, 2 умножить на 3. Да, да, да. Вот он Да, да, да, да. И 1 умножить на 5. Вот. Вот. Ну и в этом случае тоже, то есть если мы хотим э, вот такой построить, мы утверждаем, что где-то они будут стоять очень рядом. Где-то, в каком-то месте m раз по значит, 101 доля окружности минус где-то рядом значит, будет n раз по 37 доля окружности, равно как раз 1 делить на 3737. То есть э, то, что нам требуется, будет стоять рядом где-то вот эти вот две стороны. Э, Будут близко-близко вершинки друг к другу. Вершинка одного и другого многоугольника где-то будут близко друг к другу. Вот. Ну и когда мы умножим, мы опять получим все то же уравнение. 37n минус 101n равно единице. Поэтому дальше, я думаю, никаких уже продолжений обоснования не нужно. Нужно просто переходить к этому уравнению. Правда? Итак, теперь любой скептик Должен, да, если среди школьников бывает Ну, как бы иногда такие скептики, да, скептики Хотя в этом возрасте еще, если честно, не бывает Вот воп вопрос Вопрос осмысленности того, что скармливаешь школьнику Появляется, наверное, В седьмом-восьмом классе Обычно в четвертом школьник еще э, И так кушает Ну, хотя, может быть, как бы мне попадаются школьники Которые в четвертом еще готовы кушать Что угодно, может быть, и на самом деле Бывает по-разному Ну, в общем э, Спасибо, Да была, а за вот я про это щ... я про это сейчас и расскажу а, именно про это я и расскажу я вам расскажу один прием прием прекрасно известный еще и клиду но почему-то из школьной программы вынесен. хотя мне кажется что он гораздо более нагляден чем алгоритм эвклида который в школе используются. Прием называется цепные дроби. Вот, и именно про него я и расскажу. Но пока я, значит, пока я суммирую, что же мы хотим сделать. Даны целые. Ну, это вот уже на таком языке, на нашем уже, взрослом. Школьникам, соответственно, надо как бы там вот с целыми натуральными постоянно это вот перекличка знаков. Еще очень важно, в этом сюжете, после этого сюжета можно просто спокойно с ними говорить об отрицательных числах. Абсолютно. Потому что они уже как бы поняли. Это налево, это направо и все. Вот, она да, целая Б. Решить в целых m и М уравнение АМ плюс n равно c. Ну, здесь как бы до этого мы все время минус ставили, но если мы уже перешли к целым, нам уже совершенно все равно. Вот. C, тоже и... Да, конечно. Господи. Спасибо большое, 6 утра все-таки сказывается. Вот. Значит, данные целые ABC решить в целых Mn уравнение а, м, плюс БН равно c. Вот, еще можно эту по-другому задачу видеть, как нахождение целых точек на любой прямой, которая нарисована на плоскости. О, потому что там, ну тут как бы, АМ плюс Bn, ну там плюс c равно нулю, это то же самое с заменой знака, да? То есть вы берете прямую AX плюс BY плюс C равно нулю и это прямая общего вида на плоскости. Соответственно, когда школьники ее изучат в таком виде, можно еще раз вспомнить, что мы до этого находили целые точки на прямой. Единственное, что в случае, когда мы уже перешли к уравнению прямой, у нас ABC не обязательно целые правда? Это как это? В алгебрической диаметре они будут там целые. Вот. А в, вот, в обычной ситуации они не будут целые, и... Соответственно, вопрос, а сколько точек лежит на прямой с совершенно произвольными АБЦ. Сколько целых точек. Это хороший исследовательский вопрос для очень сильных школьников. То есть попробуйте сами понять. Там, там интересная ситуация. Там значит, ну, утверждение состоит в том, что если есть хотя бы две, даже не целых, а рациональных точки, вот если есть две рациональные точки, то есть точки с рациональными координатами, две, Тогда на самом деле можно сократить это уравнение на какой-нибудь какой вредный множитель, и получится, что ABC а, стали целые. То есть на самом деле, если две рациональные точки присутствуют, то э, задача полностью сводится к предыдущей. А вот если существует ровно одна точка, то там возможно, как бы там то есть, вот, когда ABC а, не связаны таким э, э, с отношением, что там получается что они все кратные тройки каких-то целых чисел. Там, значит, не более одной, соответственно, точки, но вот вопрос, как бы, есть или нет, уже должен быть аккуратно происследован. То есть, есть ли одна точка или нет? Бывает, что есть, бывает, случайно попало, да, но больше нет. Либо вообще нет ни одной, и так тоже бывает. Но, тем не менее, вернемся к целым. Итак, значит, первое, вот как мы его решаем. Первое, это Эффект четности, который на самом деле в данном общем случае должен звучать обобщенным образом. А именно, что мы проверяем? Да, проверяем. Делится ли c на нод А и В? Если не делится, то прекрасная задача решена. Решения, естественно, нет и быть не может, потому что а, любое при постановке любых целых m и n, левая часть, естественно, делится на любые общий делитель a и b, в том числе и на наибольший. И если обнаруживается, что c при этом не делится, то решения нет и исследование завершено. Хорошо. Значит, проверили и в некоторых случаях задача решена. Это обычно какие-то пункты в задачах, да, там. Если это нечет, нечет, бывает это деление на 3, там, бывает делимость на 5, бывает делимость на 7. Что-то надо угадать и увидеть, что задача не имеет решения. Хорошо, значит, теперь пусть делится. Если делится, то делим. Все делим на нод. Получается новое уравнение. Ну давайте я его красным нарисую, чтобы новые буквы не вводить. То есть э, здесь уже нод а и б чему равен единицы, потому что мы сократили на нод. И если бы была еще дальнейшая делимость, то эта делимость бы при умножении на нод давала бы больший делитель у а и б, чем э, у исходных а и б, чем нод. То есть если мы сократили на нод, то оставшиеся два числа сокращенные взаимно простые. Вот это называется взаимно простые, как вы все знаете. Вот, и нам нужно понять, что теперь делать с уравнением. А, теперь, значит, распадается на два шага. Первый шаг называется «ищем частное решение, да?» Какое-нибудь M0, N0. А второй шаг — это а, из него выводим уже дальнейшее, общее. Значит, как вывести из в общее? Давайте сразу это сделаем. АМ плюс БН равно С, и при этом у нас есть одно частное решение. Что делаем? Вычитаем. Получается А на М минус М0 плюс Б на н минус М0 равно чему? Нулю, правда? Согласны? Нулю. Теперь это означает, что А умножить на М минус М0 делится на b, и при этом а и b взаимопростые. И вот тут мне придется применить еще недоказанную основную теорему арифметики, точнее, один из приемов, который с ней напрямую связан, а именно из этого следует через, через дополнительное серьезное рассуждение, которое пока мы пропускаем что m минус m0 делится на b. То есть делимость проистекает только отсюда, но, внимание, это не очевидно, это, ну, во многих школах это выдается как какой-то очевидный факт, если произведение двух чисел делится на третье, и первые и третье взаимно просто, то второе число делится на третье. Нет, это, это верно, конечно, но это абсолютно не очевидно, абсолютно не очевидно. Кстати, я помню, как в детстве, когда, когда я это еще в первой школе изучал, до 57-й школы, э, у нас это было на уроках как-то все время, само собой разумеется, само собой разумеется. Я подошел к учительнице и говорю, а почему само собой, само собой разумеется? Я вот только доказать не могу, честно скажу. Ну, задача я неплохо решал, да? А доказать я не могу. Она говорит, ах, она меня называла Люлек, Люлек. Люлек, иди спроси у папы или переходи в мат-школу. Мы доказывать не будем. Так возникла мысль пойти в 57 школу, да? Вот, пошел на кружок, там, соответственно, уже было ближе к этому. Ну и в конце концов попав в седьмую школу, естественно, уже мы все это доказывали. Вот. Но, действительно, это верно. И совершенно аналогично m-n0 делится на что? На А. То есть, в любом решении m отличается от исходного на кратное m0, да, m0, ой, накратная b, плюс b на t, а n, соответственно, отличается от n0 на кратное a. Ну и на самом деле, э, так как выполнено вот это соотношение, то кратное будет одним и тем же, только с разными знаками. Вот, то есть, если мы подставим два разных кратных, тут t, а тут s, то после подстановки сюда окажется, что t равно минус s. И поэтому вот общее решение t равно 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2 и так далее, и любые значения, или как мы говорим, t принадлежит z, но это надо школьникам объяснять. Вот. То есть школьнику надо сказать просто, что поначалу, ой, я не выключил телефон свой, или это, а, нет, это не мой, вот, у меня ровно такой же звук, и так как он мало где, то я всегда скативаю, когда звук происходит, вот, значит, и так, как бы, то есть, ну, или можно легко это нарисовать, что если одна такая точка попала, то, соответственно, дальше будут сдвиги, очень геометрично все, понимаете, да? То есть это все здесь нарисовано, все, все тут нарисовано. В некоторых задачах нужно отловить вещественные решения, там когда, э, ой, в смысле, положительные решения, когда нужно там вот у вас, э, там есть фиксированное количество денег, нужно собрать из них какую-то сумму, деньги двух видов, но именно вот из ваших фиксированных. Тогда начинаются всякие работы со знаками, но это вот, это как раз не ствол, да? То есть дальше все вокруг, это уже вы как бы дальше с ними... Вы разбираете? Суть в том, вот, что из этого следует это. То есть, что все остальные решения отличаются на вектор b-a, сдвинутый туда или сюда на любое целое количество раз. Все, точка. Это завершение решения этого уравнения. Но остается вопрос, а этот как найти? Ну хорошо, нашел. Вот, ну что, угадывать что ли, да? Ну, поначалу я говорю, угадывайте. Берите кратные, вот так вот там, можете изобразить многоугольники и посмотреть, где близко. Вот. То есть, в принципе, первый ответ такой, угадывать. Но, естественно, школьников сильных это не устраивает. Как это угадывать? Вот, например, если у меня были 101 и 37, что я буду ух, сидеть и угадывать, что ли? Когда кратные на единицу будут отличаться? Конечно, нет. Поэтому сейчас я расскажу, как находить Первое решение. Так, и на это у меня сколько времени? 10 минут у меня есть? 47 минут. минут. А, тогда быстро, да. Значит, итак, ну, давайте быстро я скажу просто, что эм, если я умею угадывать.. Если я умею угадывать вот так, то я, естественно, умею угадывать. То есть если я умею единицу делать, то я, естественно, и c тоже умею делать умножением на. С, правда? То есть угадывать надо решение с единицей, тогда решение с С получается просто кратностью и все. Значит, соответственно, надо угадать решение с единицей. Так, а последнее, последнее, что мы сделаем, это я вам расскажу, как делают, как значит, это делается с помощью цепных дробей. И дальнейшее будет подвешено в воздухе, потому что доказательство того, что и это всегда работает, уже совершенно выходит за школьную программу, но это действительно самый быстрый и самый экономный способ. Итак, у нас, например, уравнение 101m плюс 37n равно 1. Мне нужно его решить. Я пишу дробь. Дальше я ее выделяю, ну, я ее как бы представляю как правильную дробь, а, а именно получается сколько там? 2 и 27, да, 37, правильно? Проверяйте, чтобы я не ошибся, я постоянно ошибаюсь, особенно в 6 утра. Правда, уже к 7 меня. Так, значит, 2 плюс 1 делить на. Вот дальше я делаю странный прием, который а, вначале детям кажется трудно, особенно потому что дробей-то они еще толком не видели. Вот. Но уже если они там напишут 10 цепных дробей, они с обычными дробями будут прекрасно себя чувствовать. Просто прекрасно. То есть, если они вот как бы это самое, недавно совсем увидели дробь, и начинается такое. Вот, ну я, значит, опробировал на двух из своих пяти детях это все, тоже в том числе кроме многочисленных учеников. Значит, тут один плюс 10 двадцать седьмых, да? 10 двадцать седьмых это один делить на 27 десятых. 27 десятых это два плюс 7 десятых, да? 7 десятых это один делить на 10 седьмых. 10 седьмых это один плюс три седьмых. 3 седьмых — это 1 делить на 7 третьих. 7 третьих — это 2 плюс 1 треть. Это называется цепная дробь числа. Значит, из, из техники цепных дробей, если бы еще чуть-чуть было времени, я бы мгновенно вывел, что корень из двух число иррациональное. Потому что очевидным образом цепная дробь будет конечной тогда и только тогда, когда число само было обычной дробью. Вот. Причем это, это и, в ту, и, в ту, и в ту, и в другую сторону практически сразу понятно. И если я предъявляю число, у которого цепная дробь бесконечное по длине, то значит это число автоматом оказывается рациональным. Вот, теперь я беру, теперь внимание, нижний этаж ампутируется. Вот так вот, удаляется. И пишется примерное равенство. Примерное равенство теперь этого числа тому, когда я удалил нижний этаж. Давайте быстро. Три вторых, две трети, сейчас, чтобы я не ошибся, проверяйте. 8 третьих, да? 3 восьмых. 11 восьмых. 8 одиннадцатых. 30 что ли одиннадцатых получилось? Да? Ну а теперь проверяем. 101 на 11 минус 30 на 37. Это что у нас? Это 1111, да? А 37 на 3 это 101, 111, мы это знаем. Поэтому здесь 1110. Не ошиблись. И даже знак угадали. Вот. Ну а дальше вы сообщаете детям, что это работает всегда. Точно. Ну и как когда к вам пристанут они в каком-то старшем уже классе, вы про всю теорию цепных дробей, конечно, уже можете изложить. Можно отсылать книги Хинчина, где прямо страница за страницей все это доказывается, что для произвольного уравнения, вот для произвольной совершенно цепной дроби, где здесь стоят просто коэффициенты а 0 a1, а 2 вот такие вот произвольные целые числа, всегда получится этот эффект. То есть соседние этажи, когда их привести к обычным дробям, если взять разницу между ними, то числитель полностью убивается, остается единичка там, а внизу произведение знаменателей. Поэтому это универсальный прием, и потом из него доказывается основная теорема арифметики, Именно из этого приема. То есть из того, что, вот скажем, здесь у нас а умножить на это, делилось на b. Да? Вот. Значит, соответственно, раз а и b взаимно просты, то существуют x и y вот такие. Теперь я умножаю на m минус m0. Да? У меня получается вот так. Равно m минус m0. Вот. Теперь, значит, я, соответственно, мне... Дано, что А на М минус М0 делится на b, правильно? И это автоматом делится на Б, так как имеет Б в качестве кратного, значит это тоже делится на b. Приехали. Доказано. Ну а из этого вы знаете, как выводить, наверное, основной вместе в То есть если у меня есть два разных разложения на простые, то мы быстренько удаляем из них совпадающие. И тогда будет два разных разложения, уже состоящие из полностью не пересекающегося набора. Ну и получается, что P1 умножить на P2, умножить на так далее, на PR, делится на Q1. Ну так как это все простые да, и различные, то, соответственно, раз P1 умножить на вот это все делится на Q1, то вот это все делится на Q1. Раз P2 умножить на все остальное делится на Q1, то все остальное делится на Q1. И в конце концов мы придете к тому, что PR делится на Q1, что также абсурдно, как и все предыдущее. Тоже что теорема арифметики верна основная. Ну вот последний, да, я чуть-чуть это уже как бы на самостоятельное додумывание. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте. Или хотите, перенесем их на после той лекции, да? да? Да, давайте, мы все равно сегодня встретимся через час. Вот, Так что вот небольшой сюжетик такой, как бы самый-самый главный сюжет, в общем-то, математики вот пятого класса. вот. Вот так. И до новых встреч в смысле через час.